Отца, Сына и Святого Бога. Вот мы с вами закончили первые седьминцы чтения Великого Покаянного Канона и Поподобного Андрея Грицкого. Богослужение Великого Поста приводит нас к покаянию. И хотелось несколько слов сегодня сказать о тайстве Покаяния, О тайстве, в котором Господь подает нам благодать Всякое таинство действенно тогда, когда приступающий к нему приходит с верой, с упованием на Бога, и в таинстве покаяния, конечно же, с осознанием своих грехов и желанием исправить И в ответ на наше покаянное чувство, на наше исповедание Господь подает нам благодать, прощение грехов, и подает нам силу на борьбу с грехом. Силу, без которой сами мы не справимся с нашими страстями, с тем, что нас мучает, с тем, что нас отдаляет от Бога. Но вот как мы каялись? Об этом нужно нам размышлять, потому что бывает так, что к таинству, таинству исподи мы приходим не с желанием по-настоящему выявить в себе свои собственные грехи и раскаяться в них. А какие-то другие у нас бывают мотивы. Например, мы хотим обсудить какую-то жизненную ситуацию. Или мы хотим поговорить не о наших собственных грехах, покаянных. Всех, да? а хотим поговорить о других людях. И вот, к сожалению, самая такой распространенной ошибкой, можно так сказать, совершаемой во время таинственной покаяния, ошибкой, характерной для многих церковных людей, является именно то, что кающий человек начинает говорить на искренне не о своих грехах, а начинает говорить о других людях, о ближенстве. То есть, вроде бы покаянные беседы, а человек начинает с других людей, начинает обсуждать другого человека. Исповедь начинается с того, что припыкающийся говорит «Вот тот-то и тот-то, мой сын, мой брат, мой служитель, тот-то и тот-то сделал». И начинает говорить об этом другом человеке, который тот-то и тот-то сделал. И часто бывает так, что и, э, не дождешься кающий человека, собственно говоря, рассказывает о своем грехе. А в чем ты сам каешься? А, ну да, я каюсь, кто Там, осудил его? Это, конечно, совершенно не не должно быть такого. Исповедь – это единственное место на земле, где мы должны только осуждать себя и говорить о своих грехах. Никого не вмешивая в это. Конечно, бывает, что упомянуть кого-то, да, если мы против кого-то согрешили, если я против кого-то согрешил, но совсем не нужно говорить об этом человеке, о его поступках, а ведь очень часто бывает, к сожалению, Человек этого порой не замечает. Ну, понятно, желание, как я уже сказал, да, обсудить какую-то жизненную ситуацию. Бывает, что, действительно, сложная ситуация, и нужно ее обсудить, но для этого нужно, когда какой-то отдельный или же нужно тогда сказать, что я вот не наискорить, я пришел спросить совета или что-то обсудить. Бывает, что нужно подробно, какая-то беседа, да, это можно как-то отдельно сделать. Бывает, что и вот во время истоки тоже можно это сделать. Но важно, чтобы человек кающийся, чтобы каждый раз отличал, отличал бесед от истоки. Еще раз говорю, на исток в своих только из своих собственных. Вот так, как человек приходит, например, к врачу. Он говорит о своей болезни, о своей болезни, о симптомах каких-то, о том, что он ощущает в своем теле, рассказывает врачу. Врачи будут спрашивает Он не будет рассказывать о болезни своих знакомых. Если начнет это делать то тогда врач его выгодит. Просто так, что пришел, не времени не слушать. Вот. Тот, кто своей болезни в чем, что у тебя? Вот. И вот так же мы должны отслеживать. И, и а, отличать от а, беседу от да, Ну, как, как пример такой краткий, может быть, я тот да, человек приходит на и говорит, начинает говорить с того, что говорит, меня родители меня обидел заслужили спителя, да, кто-то знаком, меня тебя. Вот само по себе это уже.. Потому что я виню в том, что обиделся это я, да? Но я тут же виню другого. Значит, он меня обидел. И вот дальше какой-то разговор. Если я считаю, что он меня обидел, да, то тогда а, а в чем же я отправился? И дальше, когда возможно продолжение разговора такое, он меня обидел, и значит человек начинает говорить, чем он меня обидел? Он мне сказал то-то, то-то и то-то и то-то. начинает говорить о этом. И тогда разговор. Неизбежно э, будет об этом человеке, о другом, заслуживце, да, там, о друге или о сыне, который меня видел, о нем мне на здоровье Вот он-то и то-то и то-то сделал. Ну, а я, я-то не Но разговор о другом человеке, но это неизбежно. Это беседа. Мы обсудили того человека. Мы быть, обсудили даже вместе с священником. Не говорится что-то о других людей, говорится о моих страстях, у меня И вот правильно Бог говорит о моем грехе. Я обиделся. И не говорить даже на что. Это не так важно, понимаете? Даже, ну, может быть, и в этой ситуации, но я обиделся. А в чем причина? Почему я обиделся? Что он меня? Что? Я не не хочу, может быть, даже не хочу прощать. Или нету не могу простить, мне это трудно сделать. Вот в этом крае, понимаете, вот об этом говорит Безумие, я, я не могу простить. Почему? Потому что у меня самолюбие. Вот самолюбие. Вот гордыня у меня. Я не знаю, что с этим делать. Господи, помоги мне справиться с моей гордыней. Вот это истинность. А часто, дальше я уже сказал, что переходит на другого. Он мне то-то и то-то и то-то и то-то сказал, что я тут сделал. Человека. Приходит врачовщик, мучать дать болезнь на другому. Этого быть не должно, это не и И в этом случае трудно, ну как вот священнику дать решить на молитву или как-то, случае мужчина старается перевести разговор на грехи самого человека, но важно, чтобы сами это понимали. Сами понимали, к кому мы приходим. Приходим не к священнику, да, чтобы с ним обсудить что-то, а приходим к Христу. Господь, прощай, священник, свидетель нашего покаяния, а даже и, как бы, и не собеседник, а свидетель, я каю. Конечно, можно спросить, но, опять-таки, наиск, лучше задавать вопросы о своих грехах. Не о других людях, а о своих грехах. Как мне, например, как мне справиться с, с твоим самолюбом? Или что мне не хватает? Или от чего у меня так? Почему так? Со мной, в моей душе, такой. Есть же бывают ситуации, когда, например, я не чувствую свой грех, понимаешь, что ситуация какая-то непростая, но я не чувствую своего грех. тогда не нужно наиска, я вот говорю, потому что когда вы там судите, опять-таки отдельные разговоры, вот. Наиска, еще раз повторяю, бросит только свой собственный грех, в котором я применю себя и никого больше. Не допустим никого винить в своем грехе. Если я это начинаю делать, то искать становится просто не действительным, не, точнее, не действительным. То есть она, э -э то, то, то благодать, которую Господь мог бы дать, я ей могу получить, потому что я другого человека. Так или иначе, а, может быть, не, не осознанного, но винил другого. Я не должен быть другого, только себя. А Особновать только свой. Я виноват. Все. Я виноват в точек. только о своем грехе, и только себя винить, если я не могу себя винить, считаю себя правым, вот ситуация простая, да, да, я обиделся, но я считаю себя правым, тогда не меня, а -а -а. да, осознайте, в чем вы сами, и с этим идти. Это очень важно, потому что это не только люди, которые начинают свою полную жизнь, то есть, но и про всем нас, потому что ну, каждый из нас, да, ну, естественно, хочет как-то оправдаться. Но вот я согрешен, но это потому-то, потому-то, что вот мне там кто-то не дали, мне что-то сделали. Это потому-то, потому-то, что вот так-то вот так-то проходит. Ну не потому-то, а вот я. И только я. Пока мы это не осознаем, иск будет Вот это очень важно. И особенно, конечно, на искрите. Но бывают разные ситуации, конечно, бывает, что он осуждает какие-то проблемы, да, там как бы. Но не, не осуждать когда мы будем осуждать Бога, это вообще просто совершенно недопустимая вещь. Нельзя использовать таинственное покаяние и осуждения других людей. Это грех, очень большой грех. Знаете, нельзя. Вот это важно на всем помнить. И помнить о том, что э, наше прощение мы претаем благодаря жертве, крестной жертве Христа. Он будет из зашел на крест, чтобы нас освободить от власти греха. Будем же внимательно относиться к тайской покаянии и э, не как чему-то, что мы как бы между делом прошили, да, прибежали правда, раз пришли на здесь, что-то сейчас сказали, и все, получили решение, вычастили и все. А в каком событии в своей жизни, каком-то моменте, Но у меня ситуация, что не хочется что-то там, я вот наископить, когда так, иду, так, иду, ну тот или тот скажу, вот такие то ситуации, а потом чувствую нет. На самом деле, никаких там ситуации, вот только мой вред. Я карюсь на грехе и прошу Господа помощи. Прощения и помощи. И тогда Rasta. Yes.